Таааак Пудги <реклама> На Пудги играют На Пудги не саппорт Пудги кто угодно, но только не саппорт Да конечно, так я и попадусь на твоей разводки Простаешь свою добытную хрень, дура! Где? -а -а -а. Простаешь да твою жди! Охлобри меня, блядь! Сожги руби! Охлобри! Охлобри! Сейчас еще напишут, измени. Она меня бесит. Примерно то, что я и ожидал. А наш так надо! Что? О, Гуля, малыш! Вот я тут фап! У него Гуля отрубилась! Говорю, я пойду процессия, я поговорю! А замой тут! Боишься, наверное! Я уже понадеялся на то, что отрубился Сайленса. Ты можешь купить эту летающую поэтому? Там скоро. Да. Да. бюджет не позволяет. Я бы. А вот ты робот? А ты робот, может, на топле поможет? Мне бы эту способность. <связывая> Чувак, если бы у меня была такая способность, как у тебя, как дополнительная, yes. я бы вообще в мане не нуждался. Да, yes. на топе помогу Белый. Белый. Белый. Белый. топ блок Помоги! ты мне? Вот, Lord, ты make <coughs> make а! Ясно! Uh -huh. Что это за сомнения? О, а да кто? Ну Там черт, ну, надо было, да, добрать. Хорошо, хоть сапоги теперь есть. Покупаемся, но серьезно, и еще. Чк-чк, сейчас там на, на низу уже сняли это. нам а, там помощь надо? Один <связь> чего? А, это за кей Иди, он упал! Да, ну блин, не тыр <smart noise> Я на тебя аэропорт потушу Давай, кукай! В этом-то и был Вестер Утки. благодаря Он хочет А у нас антимагр... лесная гроза. У него а, почти... почти все вещи из разных сотов. Вот через башкой. А это маска. Когда он шевелится, это похоже стринги. Идем. Coming stringy. Тебе нужно О, О, Да, Войваса, ну, я у дай им патрул, дай им меняешь. Yeah. Так, а ну что же мне? Это бурцы? Ну, я тебе добавлю. О, а Это я давно ее. лопнул. Йор Ты хочешь на как твоя кура? А че из Кура Ну твоя а, ты мне. Да ну я не дам эту рарку за легендель. Не, не не не не спасибо, я отойду. Ой, Вася! Ой, лася! Твою шмать! Эй, приходит, Дыдра! Эй, убивая! Пусть совершает самоубийство! Да? Ну, Сындра! Блин! А, ⁇ бата, давай. Ну, хапа, по-моему, это у меня. Или нет? Где детская, да, вот так, может. Блин, у меня так много вещей, не совет А, да, у тебя персонаж собирается идти. А, да, я прикинусь, что не совет у церкви. мечки. Твои башни под атакой. Род Тури. У меня куры итмут. ниф что я хочу на это посмотреть на эту беду Блин, Нигер, а твой, какой умный союзник. Где пуги? Пуги, ты где? Ты слайсером Вот это он. У тебя и так маны немного, а тебя еще не тебя. Самое ужасное, что он меня обезмолвил, а потом поездился надо мной третьим скиллом и он еще забрал у меня интеллект у меня всего 25 интеллекта и 59 силы а 58 ведь пошли за деревья я мясной человечек супер мидбой Блин, снимал еще, зато... О, вот. О, вот. О, вот. О, нет, лаги. Ты, и не другую, А была миссантема. О мой. Да. Я спасибо, у меня нет Да. я Да. Да. А мало это и нет. Ничего не надо было вообще его убить. Последний Ого, ну как, вообще, вообще, ну, Я тут стою. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. К вам все. <смех> блин! Он меня обидел с молвым. Так же. он один. я Вот mm. mm. oh, меня mm. Mm. Ладно, я Я уже шестел. Uh. Вот тебе сердцепс. Вот это долгое. Вот это долгое. Ой, я задунаю эту крепость. Я задунаю, ой, я убью эту крепость. Ты у нас коричневый кунка. Ты у нас коричневый цвета. Я голубенький. О, ты меня обызмаливаешь, папа. Он обызмаливает, слипу. <связывается> Злюка! Злюка! Уходи! Да ну, блин, даже я его выкинул. Что, я лепаю? О! Все, пока! О, давай со мной! Нет! Ова! Я не могу! Может. Нет! Нажми отключись, я будет на песню. Эту игру у вас показывает. Если вы покинете эту игру, то он засчитается ранний выход. Сейчас нажми, нажми отключись, ты не покинешь игру. Нажми отключиться. А потом это будет написано. Это игру спокойно покинул. Если вы не переключишься к игре, то он засчитается ранний выход. Из игры, потом... Ты закрываешь, товарищи, подожди. О, вс, эту игру можно спокойно покинуть. А ты нажал отключиться! Вс. Я yep. Да, Да, да, да. да, да, да. да, да.